You've got to show so. got Don't be z- Ugh, Malasnifa. Yah! on kusha. Maffala for joy. Ника, не стойте, я буду Yes, Miss! Ah, uh-huh. Uh-huh. Ha! <laughs> Vengew! Shushka! Kipoi Shtibara! Abimo Vabrizu! Quaf Bormo! Shalbo Yorib <laughs> 아아 там. А к а у не помню. Не капитей. Вот эти И где? Что? Это пайё. Зуки. Сургоблю. И все, если ты хочешь, я хочу... Ооо. Здесь еще кто-то хочет, ты ее куда Не знаю Нуу, в предыдущую Да. Mm -hmm. Спасибо за субтитры Уу, чё здесь хватит? Yeah. Yeah, go up to Эти все как, не как, Да, yeah, it's not a little что flowing my shadow bro <laughs> Я пойду. Я пойду. Я Картичку. Нет, Кадек. Нет, не легко. Нет, Кадек. Отлично. No, cover the Oh who are amikos, twitch, clove, oh Kubu Kweba? Axawa Ski Sigluna Rule. Lucinha Tzarspa. Oh, what's on it? Steve, Bar Rinka Dolpa Shahl Jillibar Kitsuni Who's like Jeff and now New Lloyd? Source Bomb Kidsuni Himbook Dick with Shorty. Mm-hmm. Нет, -то. Нет, -то. Last. Okay. Oh, Ah, <laughs> Boobay, Saquinario, Swarspickles. have a good day. day. day. day. rim 比글 ều Подъезжаю. Не подъезжаю. Подъезжаю. Подъезжаю. Подъезжаю. Подъезжаю. Подъезжаю. Какая-то, какая This is mm -hmm. mm -hmm. a okay. good Это еще один момент. Это еще один Я не могу Я не Да, это И я возьму видео. Понял.